Одного И больше никому. Одиночество Мой дом И чувствую покой Остаться у одного В моей квартире свет не пробивается в одно не услышать голос Никогда вернусь домой Остаться у одного Собраться на балкон Среди дом блоков нет никого Пустует коридор без запаха духов Думать сигарет летит между домов Поверь мне, будет проще снова Остаться в одному И больше никого не нужен никому и в Сталин Тут были миражи и все наоборот Не доверяй никому, ведь веру уже нету Остаться в одного, увидеть темноту Наедине с собой в серых стенах света день к утру Еще один рассвет встречать одному Остаться у одного В моей квартире свет не пробивается в окно И не услышит голос, никогда вернусь домой Остаться у одного, собраться на балкон В серде бетон, лобов нет никого Пусть дует коридор без запаха духов И пим от сигаретки между домом. Остаться в окно и больше никого. Одиночество ⁇ мой дом. Не чувствую покой. Да ты была права, что стали возьмать за мной. Я улетаю выйз. Остаться над землей.